Добрый день! С вами Елена Каменко. Итак, 5 вещей, которые изменят вашу жизнь навсегда. Если вы заинтересовались этим видео, значит вы уже готовы поменять свою жизнь. И это не случайно, потому что нашу Землю называют университетом, в который обучаются все люди на Земле. И в этом университете всего 5 факультетов. Первый факультет предназначен для того, чтобы сделать гармоничной и любящей нашу жизнь между мужчиной и женщиной. Второй университет – это взаимоотношения между родителями и детьми. Третий факультет – это взаимоотношения между вами и внешним миром, окружающими нас людьми, обществом. Четвертый факультет, он самый главный, это взаимоотношения внутри себя, то есть найти гармонию с самим собой. Туда входит и красота, и здоровье, и изобилие, и просто счастливая жизнь, радостная и позитивная. И пятый факультет, это найти свое предназначение в этой жизни. пунктом своей жизни вы недовольны, в таком случае вам точно нужно менять свою жизнь. И если вы решите ее поменять, то я с удовольствием могу сопровождать вас. Почему именно я? Ну, во-первых, потому что я давно занимаюсь психологией. А также я изучила и эзотерику, и религии, и все научные открытия, которые только возможны в этой области. Я прошла массу тренингов, семинаров, мастер-классов а также прочитала практически всю литературу по психологии. Во-вторых, потому что я занимаюсь этим профессионально. Сейчас я состою в международной школе психологов-профессионалов Ирины Удиловой в Черногории. В-третьих, потому что я могу вам рассказать не только теоретически, но и знаю, как это на практике, потому что сама прошла все эти факультеты и сейчас я прекрасно понимаю, как себя чувствуют те люди, у которых что-то не получается в жизни, потому что я сама это все дело прочувствовала на себе. в четвертых, потому что у меня уже есть гармоничные отношения и в семье, и в окружающем меня мире. В-пятых, потому что мне очень нравится приносить пользу людям, потому что мне очень нравится, когда их жизнь становится лучше, красивее, и гармонично я с удовольствием помогу вам обрести гармонию в вашей жизни я очень буду рада возможности поделиться всеми своими знаниями и теоретическими и тем более практическими с вами поэтому пишите мне на электронную почту задавайте вопросы записывайтесь ко мне на консультацию я с удовольствием помогу вам пройти в вашем нелегком но очень интересном пути Всем до свидания, до новых встреч. С вами была Каменка.